Мы ценим тех, кто нами дышит. Мы бьем с теми, кто нас ниже. Мы обесцениваем честь, срывая маски, свою спесь. Живем по правилам игры. Кто больше ценен, впереди. Кто ниже статусом, отстой. Уйди с радар запасной. Итог печален, ведь в крысятне, в бочке порочной жадности, Исчезнет в морге несчастный, останется только один. Но всем известно, что среди груды изнеможенных бедных душ, Один ведь все-таки не воин, и будет тот навеки пуст. Какой же вывод? однозначный? все это навевает грусть. Любите тех, кто с вами рядом, Играйте без корысти.